Привет, привет! Сегодня мы тренируем руки и плечи. Будем подтягивать вот эти вот проблемные женские места. Для тренировки тебе не нужно никакое оборудование, только фитнес-коврик. Если коврика у тебя нет, рекомендую сложить в несколько раз полотенце, подложить под колени, так как так тебе будет комфортнее, чем просто стоять коленями на полу. Я твой неправильный тренер Лагартиша, и мы начинаем. Ноги на ширине плеч. Руки можно держать на поясе, можно держать у лица. И мы переносим вес тела с одной ноги на другую. Мягко, не падаем. Сказала не падаем и сразу же упала. Двигаемся мягко. И кому можно прыгать, мы начинаем немножечко перепрыгивать с одной ноги на другую. Кому прыгать нельзя, те просто продолжают мягко перемещаться. И мы... Вращаем руками по большому кругу вперед. И назад. И продолжаем двигаться на ногах. Локти. В одну сторону покрутили. И в другую сторону покрутили. Кисти. Хорошенько разминаем кисти. Мы сегодня будем много на них упираться. Почти все упражнения в упоре на руки, по-моему, все. Закончили. Вращение корпусом. Два. Наклоняемся максимально низко. Колени не сгибаем. И в обратную сторону. Закончили. Ноги вместе. Вращаем коленями в одну сторону. И в другую сторону. И покрутим голеностопы. В одну сторону. В другую сторону. И другой ногой. В одну сторону. И в другую сторону. Закончили. И переходим непосредственно к тренировочке. Первое упражнение – отжимания с узкой постановкой рук. Мы встаем в упор лежа с колен. Если ты можешь делать не с колен, ты стоишь в полноценный упор лежа. Но, насколько я знаю, большинство делает с колен. Руки под плечами на ширине плеч. Из этого положения мы попой не торчим. Не провисаем, корпус ровный, спину мы не прогибаем. То есть вот такого прогиба быть не должно. Бедра в нейтральном положении. Из этого положения мы опускаемся вниз, локти уходят четко назад, руки вдоль корпуса. Опускаемся вниз и возвращаемся обратно. Старайся, когда мы это делаем, не запрокидывать голову. То есть не делать вот так, не опускать голову вот так. Это дает ненужную нагрузку на позвоночник. Таких мы выполняем 10 повторений, либо сколько можешь. Если ты можешь сделать только 7, окей, делай только 7. Главное сделать максимум, который ты можешь. Если ты можешь делать полноценное отжимания, ты встаешь в упор лежа и делаешь полноценное отжимание. Может быть такое, что ты можешь сделать, допустим, 3 полноценных и все. Ты делаешь три полноценных, опускаешься на колени и продолжаешь. Готово? Работаем. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Закончили, отдыхаем. Это тяжелое упражнение для женщин обычно, но его надо делать. Это очень крутое упражнение как раз вот для трицепса, чтобы не висело вот здесь. Проблема у многих женщин в возрасте. Начинает отвисать. Делаете отжимания и ничего у тебя не отвиснет. Повторяем еще один раз. Готово. Упор лежа. Погнали. Один. Два. Три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Закончили. Отдыхаем. И следующее упражнение у нас будет планка с разворотом. Мы встаем в упор лежа. И из этого положения мы разворачиваемся, поднимаем руку вверх и опускаемся обратно и делаем то же самое на другую сторону. Таких мы выполняем. 16 повторений. Встаем в упор лежа и работаем. Один, два. Три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, Четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать. Закончили. Отдыхаем. Пару секунд. И сейчас повторим еще раз. Ты чувствуешь плечи? Я уже начинаю чувствовать плечи. Погнали. Работаем. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. 13, 14, 15, 16. Закончили. Отдыхаем. И следующее упражнение у нас обратное отжимания. Мы садимся на пол. Упираемся нога, руками в пол. Ладони смотрят вперед. Из этого положения мы поднимаем попу и сейчас мы будем опускаться. На пол мы попу не кладем, просто опускаемся и поднимаемся обратно. Опускаемся и поднимаемся обратно. Таких мы делаем 10 повторений. Движение маленькое, в коротком диапазоне, но эффективное. Готово? Работаем. 1, два, три, 4. Пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Закончили. Отдыхаем, расслабляем руки. И сейчас повторим еще раз. Ты чувствуешь трицепс? Я уже чувствую трицепс. Готово? Повторяем. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Закончили. Отдыхаем и переходим к следующему упражнению. Мы снова стоим в планку. В упор лежа, точнее, из планка на прямых руках. И из этого положения мы будем касаться к плечу. Ставим руку на пол и касаемся к другому плечу. Здесь очень важный момент. Когда ты стоишь в планке, естественно, у тебя нету прогиба, у тебя не висят бедра, не торчит поповерх. Но, когда ты касаешься к плечу, важно, чтобы тебя вот так вот не перекашивала. То есть я сейчас показываю слишком сильно. Обычно перекос вот такой небольшой. Но тебе надо стараться, чтобы этого перекоса не было. То есть ты поднимаешь руку, а корпус у тебя остается параллельным. Следи за этим моментом, потому что тебя будет перекашивать. И тебе надо сознательно держать кор, чтобы тебя не перекашивало. Это важно. Готово? 12 повторений. Работаем. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. Закончили. Пару секунд отдыхаем. И сейчас повторим. Надеюсь, тебе нравится треничка. Ты чувствуешь руки. Чувствуешь плечи? Может быть у тебя уже что-то болит, что-то горит, но надо делать. Скоро лето, оденешь платье на бретельках, топик на бретельках, будут красивые руки, класс. Готова? Работаем. Один, два, три, четыре, пять. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Закончили. Фух. И следующее упражнение у нас, не знаю как оно называется. Мы встаем в упор лежа. И из этого положения мы смещаемся назад. Колени на пол не кладем, просто мы их сгибаем, сместились назад, сместились вперед, опустились на колени, отжались, поднялись, сместились назад. Таких мы делаем всего 6 повторений. Оно довольно сложное, динамическое, так что только 6 раз. Готово? Не переживай, если у тебя с первого раза не получается, это нормально. Ничего страшного, работаем. Если получается, отлично. Готово? Работаем. Назад, вперед, на колени. Отжались. Вверх. Два. Три. Четыре. 5. 6. Закончили. Отдыхаем, расслабляем руки. И сейчас повторим еще раз. Я уже чувствую так нормально. Тренировка короткая, низкоинтенсивная, но мы прицельно работаем руки. Тебе может быть недостаточно одной такой тренировки в день. Ее круто комбинировать с тренировками наверх тела, например, либо с тренировкой спины, либо с тренировкой пресса. Готово. Сделаем еще раз. Ну или если у тебя мало времени и ты тренируешься каждый день по 10-20 минут, то как раз нормально. Готово. Погнали. Назад, вперед. Отжались. Ой, я забыла, что на колени надо опускаться. На колени. Отжались. Поднялись. Три. Четыре. Пять. Шесть. Закончили. Отдыхаем. И следующее упражнение у нас Atomic Pike. Не знаю, как по-русски оно называется. По-английски оно называется Atomic Pike. Мы опять же стоим в упор лежа. Сегодня этого много. Все упражнения у нас в упоре лежа. И из этого положения мы поднимаем попу вверх. Уходит голова между плеч. И возвращаемся обратно. И снова уходит вверх. И возвращаемся обратно. Таких мы делаем 10 повторений, крутое упражнение на плечи. Ну и в статике работают руки и кор. Готово? Работаем. Один. Два. Если не хватает растяжки, можно чуть-чуть сгибать колени. 3. 4. 5. Шесть, семь, восемь, девять, десять. Закончили. Фу-фу-фу! Я уже так чувствую, такое приятное тепло в руках. Завтра будет крипотура. Вам еще видно меня, что я так в тень сижу? Я могу сесть лицом к солнцу. Ха -ха. Класс. Ну, уже почти конец тренировочки. Так, чуть-чуть расслабились. И повторяем. Готовы? Работаем. Один. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть, семь, восемь, девять, десять. Закончили. Нормально, так чувствуется тепло. И у нас еще одно упражнение осталось. Нет, простите, обманула вас. Два упражнения у нас осталось. Мы садимся на пол. Одну ногу сгибаем в колени. Упираемся на стопу. Выпрямляем ногу со стороны выпрямленной ноги. Мы упираемся рукой в пол. Вторую руку поднимаем. И из этого положения мы поднимаем ногу в воздух. Поднимаемся. И опускаемся обратно. Локоть не сгибаем. Поднимаемся и опускаемся. То есть у нас идет движение руки вот такое. Но локоть... Мы не сгибаем. Таких мы делаем по 6 повторений на каждую сторону. Готово. Работаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Простите, я снова вас обманула. Готовы? Поменяли ногу. Работаем. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Закончили. Чуток отдыхаем и повторяем еще раз. Готовы? Погнали. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Меняем ногу и повторяем, то есть руку. Руку-ногу меняем, все меняем. Погнали. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Закончили. И теперь у нас точно осталось только одно упражнение. Если тебе нравится тренировочка, пиши комментарий обязательно, ставь лайк. А мы продолжаем. Мы опускаемся на корточки. Из этого положения мы отшагиваем на руках. Отшагиваем. Кто может еще отжиматься, опускаемся на колени. Отжимаемся и поднимаемся обратно. И отшагиваем назад. Кто не может отжиматься, вы просто стоите в упоре лежа эти пару секунд, пока я отжимаюсь. То есть может быть такое, что ваши ручки уже устали, и вам отжиматься уже капец как тяжело. Это нормально. Поэтому вы просто стоите в упор лежа. Готовы? Шесть раз. Погнали! Отшаг. Упор лежа. Кто может отжиматься на колени? Отжались, поднялись. Отшагиваем обратно. Хотя бы четыре шага у вас должно быть руками. Еще раз поднялись обратно. Два три. Четыре, пять, шесть, закончили, отдыхаем. И еще один раз. Вот это доделаем и все. Давай уже доработаем. Не жалеем себя. Ты же хочешь классные, красивые руки. Погнали. Хочешь, чтобы они не висели на колени. Отжались, поднялись. Вернулись. Один. Два, три, четыре, пять, еще один раз. Дорабатываем. Шесть. Фух. Нормальненько тогда. Потренили. Сейчас еще буквально минуту потянем руки. Плечи. Закладываем руку за голову и тянем локоть вовнутрь. Голову не опускаем. Теперь голова может мешать. Мы дополнительно давим головой, растягиваем трицепс, который у нас сейчас как раз много работал. Закончили. На другую руку. закончили и перед собой закончили закончили опускаемся на колени кладем руки ладонями на пол и поднимаемся начинаем смещаться вперед ты должна чувствовать вот здесь эм, дискомфорт то есть мы как бы растягиваем кисти. Закончили. На сегодня все. Не забудь подписаться на мой канал. Тебя ждет еще много крутых тренировок. С тобой была Лагартиша. Пока-пока.